Всем здравствуйте, меня зовут Марина, я являюсь клиенткой и пациенткой с MailGallery, попала я сюда по отзывам, можно сказать случайно, но очень рада, что попала именно сюда, потому что до этого у меня был не очень удачный опыт прохождения, так скажем, лечения, я очень долго Сомневалась, думала, кому еще могу довериться. От знакомых узнала об этой замечательной клинике. И очень рада, что попала сюда, к замечательным докторам Марине Викторовне и Анастасии Александровне. Вот, в тандеме мы работали, до сих пор еще продолжаем лечение. Вот, но уже на данном этапе я очень довольна и отношением, и профессионализмом этих докторов. Вот, все было максимально комфортно, дружелюбно. Уже после первого посещения чувствую здесь себя как среди каких-то родных людей. А решила все-таки исправить все до конца, потому что мне здесь очень понравилось, поэтому продолжаю сейчас лечить другие зубки. Очень рада, что попала сюда и вообще всем рекомендую эту клюнку. Я уже, да, сделала сейчас э, э, лечение, частичное протезирование. То есть у меня, мне поставили коронку на один зуб, один винир. В общем, все это максимально естественно и красиво выглядит. Вот, но сейчас я продолжаю лечение на других зубах. Вот, у меня остался один последний зуб, проблем, которым мы сейчас занимаемся. Вот, и надеюсь, все так пройдет удачно. Конечно, были страхи, потому что у меня уже был опыт, не очень удачный опыт. Именно после этого я очень с опаской относилась к данной процедуре. Но сейчас меня успокоили доктора, потому что сейчас достаточно хорошие технологии, они новые, современные. Поэтому я всем советую, не бойтесь, потому что здесь работают профессионалы, которые сделают просто все а, все замечательно.